В прикладном христианстве спасение от эгоизма имеет причинно-следственное и взаимозависимое происхождение. Эгоизм возникает от гипертрофированной любви к самому себе. Альтруизм возникает из любви к людям в такой же степени, как и к себе. Вначале идет любовь, а за нею следует альтруизм. По-другому не бывает. Такова природа вещей. Вот почему любовь к ближнему провозглашается в священных писаниях второй заповедью и в то же время проверочным тестом исполнения первой заповеди любви к Богу. Если нет любви к ближнему, то и нет любви к Богу. Все остальные заповеди являются производными от второй. Разве убьешь человека, если любишь его? Разве украдешь у человека, если любишь его? Разве обманешь человека, если любишь его? Почему говорят, что Ветхий Завет строится на законе, облагая весь на благодать? Потому что закон исполняется под страхом наказания, а благодать проистекает из любви. Например, есть уголовный кодекс в светском обществе, где за убийство положено пожизненное наказание в тюрьме. Вменяемый человек, боящийся такого сурового наказания, побоится совершить это тяжкое преступление. А если такое наказание отменить, то склонный к убийству человек непременно воспользуется такой возможностью и обязательно кого-то убьет. А вот если человек любит своего ближнего, то он не убьет его, даже если этого человека будут заставлять совершить убийство. Кто же такое этот пресловутый ближний? Все очень просто. Ближний ⁇ это любой представитель человечества, то есть себе, тебе подобный брат по разуму. Другими словами, любовь к ближнему имеет цивилизационные, общепланетарные корни. Даже есть такой инстинкт выживания рода. Любовь к ближнему является основным условием выживания всех людей на Земле. Таким образом, половина задач уже выполнена, так как развитие любви к ближнему не начинается с нуля, а заложено в самой природе человека, и чем больше подавляется эгоизм, тем сильнее любовь к ближнему проявляется. Что же такое эгоизм от природы? Это гипертрофированный до абсурда инстинкт самосохранения. Чем цивилизованнее становится человек, тем больше в нем подавляется под воздействием культуры и прогресса инстинкт самосохранения и в большей степени развивается инстинкт сохранения рода. Ибо человеку нужно выживать не только на Земле, но предстоит выживать и в космосе. Как мы видим, любовь к ближнему, как заповедь, имеет под собой глубоко рациональные корни. А кому как не творцу знать эти корни? Не мог же он дать нам пустопорожнюю заповедь? Почему Господь предписал нам любить врагов? Для того, чтобы вражда не доходила до крайности и не привела к уничтожению человечества. А где взять любовь, если ее нет в сердце? Ее нужно попросить в молитве у владельца источника. Сами догадались, кто источник любви. В апостольских посланиях любовь названа высшим даром Святого Духа, и именно этого дара нужно желать более других. Не имея дара любви, вряд ли вам будет под силу прощать врагов в статусе ближних. Дьявол – это олицетворение эгоцентризма, и он – бог эгоистов. Ему подобиться очень легко – а Спасителю уподобиться чрезвычайно тяжко, так как инстинкт самосохранения мешает. Названный инстинкт представляет животную природу человека, а способность к самопожертвованию представляет божественную природу человека. Вот и выбирайте, кем вам быть. Бог поставил человека в зависимость от своего прощения, и учит, что если человек прощает других людей, то и сам будет прощен, то есть не наказан по закону Божьему. Однако между людьми без любви к ближнему прощение невозможно. Бывают случаи, когда люди прощают других людей формально, и на их сердце остается лежать камень затаенной обиды. Человеку не под силу самому решить эту проблему, вот поэтому христианство и учит просить Спасителя о помощи. С точки зрения прикладного христианства, это и есть весьма существенный повод для вознесения молитвы. «О Боже, научи меня простить обидчиков, врагов и должников». И просить надоедливо до тех пор, пока не попустит. Самая опасная молитва, если ее произносить механически, бездумно и формально, это «Отче наш» так как мы просим в ней простить долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. А мы долги прощаем? Зачем тогда просим? В итоге мы долгов не прощаем, и Отец наш не простит, ибо сами же Его об этом просим. То есть просим не прощать. С точки зрения эгоиста выходит, что Бог должен ему простить долги, но считает, что другим долги он прощать не намерен и категорически не должен. Эгоцентризм заставляет человека видеть только свои проблемы, а чужих бед не видеть в упор. Эгоист умудряется даже религию поставить себе на службу в ущерб ближним, рядясь в шкуру овцы. Настоящим и реализовавшимся антихристом как раз и есть любой эгоист. Спасти грешника означает спасти человека от его собственного эгоизма. Почему в аду плохо? Потому что такая куча эгоистов в одном месте под предводительством главного эгоиста, сатаны, сама себе создает адские условия. Если эгоистов пустить в рай, то они его превратят в ад. В конечном итоге слово «эгоист» – это синоним слова грех.